Всем привет! С вами NaNoAqua. Многие из нас любят создавать дизайн в аквариуме с помощью камней, но не каждый из нас знает, как те или иные камни изменяют состав воды. В этом видео я бы хотел поговорить о камнях для аквариума, какие из них изменяют жесткость и кислотность воды, а какие являются нейтральными и не оказывают влияния на параметры. Для начала я бы хотел поделиться одним из способов, как можно определить, являются выбранные вами камни нейтральными или нет. Для этого нам понадобится осматическая или дистиллированная вода, ТДС метр и собственно сами камни. Заливаем камни водой и спустя неделю смотрим на значение ТДС метра. Если оно изменилось, значит камни фонят, если значение осталось неизменным, то камни являются нейтральными. Еще один из способов определить, нейтральные ли камни, это капнуть уксус или для большей надежности соляную кислоту. Если после этого следует реакция, то камень является фонящим, если реакции не будет, камни нейтральны. Итак, давайте перейдем к самим камнями и разобьем их на две группы, нейтральные, то есть не оказывающие никакого влияния на воду и фонящие, увеличивающие жесткость и щелочность воды. При выборе тех или иных камней также не стоит забывать и про соотношение площади воды и площади камней. Если на достаточно большой объем положить небольшой камень, то и влияние его будет незначительным. Но если вы планируете заводить достаточно прихотливых креветок, то я бы рекомендовал использовать исключительно нейтральные камни. А на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.